Дорогие друзья, рады приветствовать, с вами инвестиционный центр «Павловы и партнеры». Сегодня отвечаем на вопрос от нашего подписчика. Как проходит осмотр автомобиля с торгов? Сколько на это дается времени? Кого или что можно взять с собой? Друзья, для начала важно понимать, с кем вы должны общаться для осмотра того или иного объекта. Если вы идете на осмотр имущества с торгов по банкротству, то вы связываетесь с конкурсным управляющим. Если вы собираетесь смотреть имущество с новых торгов активы госкорпораций, то все переговоры будете вести с продавцом. За день до назначенного дня еще раз уточните у продавца, в силе ли ваша встреча. Заранее уточните, сколько у вас будет времени и в каком состоянии автомобиль, можно ли будет его завести, есть ли ключи. Если ничего не понимаете в автомобилях, заранее уточните, можно ли взять с собой специалиста, нужен ли вам или ему особое разрешение на вход, пропуск. Как правило, выделяется достаточно времени, чтобы осмотреть авто. Друзья, если у вас тоже есть вопросы о покупке имущества или условиях сотрудничества, то пишите в комментариях под этим видео, мы с удовольствием вам поможем. Если хотите больше полезной информации о торгах,